Другая реальность Сазарсах это воплощение самых невероятных фантазий и экспериментов с изображением, видео, 3D, услугами и сервисом. Например, наглядная презентация. В любое время увидеть проект благоустройства, объекта, здание, собрать интерьер будущего дома на месте, оживить невзрачное или вернуть в прежний вид разрушенное временем старое, свежее дыхание для путешествий по области больше возможностей для досуга и развлечений, тематические квесты или участие в розыгрыше билетов в кино. Образовательные марафоны, свой уникальный Покемон Go Для ритейла и города, это облегчение перемещения по большому магазину или городу с помощью указателей и графических подсказок. Демонстрация продуктов и объемных вывесок. Превратить город в один большой холст для местных художников и урбанистов. Баннер и остановка как новая круглосуточная галерея. Спасибо за внимание.